Всем добрый день! С вами Дмитрий Сосновский. Сегодня я буду говорить про отношения между людьми. Почему тема эта так важна, что стоит ее затронуть? Я затрону эту тему с той стороны, что так устроена наша жизнь, что без отношений мы не можем жить. Не в том плане, что мы станем не жизнеспособными, а в том плане, что если мы не являемся какими-то отшельниками, затворниками, Робинзонами, то нас постоянно окружают различные отношения. Конечно с людьми. Не с природой, не с животными и тому подобное. И так устроено так же, что больше всего счастья мы получаем именно в отношениях. Если бы это было не так, тогда не было бы столько песен про любовь между мужчиной и женщиной и так далее. То есть люди стремятся к отношениям и стремятся к ним. Почему? Потому что они чувствуют то, что из отношений идет любовь. Но если взять с обратной стороны, то и большинство страданий в жизни мы испытываем именно из-за отношений. И если мы посмотрим на развитие отношений, как вообще с людьми складываются отношения. Сначала, когда люди знакомятся. И узнают друг друга, как тебя зовут, меня зовут вот так, чем ты увлекаешься, чем ты занимаешься и так далее. Разного рода знакомства, там, деловые знакомства или просто дружеские отношения. Сначала все хорошо, в основном все прекрасно, интересно, можно поговорить душевно даже, можно даже открыться, обнажиться, так вот, высказать человеку то, что у тебя там внутри наболело, как говорится, там, ну и так далее, можно совместно развлекаться, отдыхать. Посещать какие-нибудь интересные места, мероприятия и так далее. Но это так длится только начальное какое-то время. Но, а потом с течением времени не проходит недели, месяцы и годы, отношения потихонечку натягиваются. И становится уже не так э, все гладко и э, радостно. И что же получается? Первый период мы просто получали. Просто наслаждение от отношений. Но потом, чтобы получать те же, так скажем, наслаждения от этих отношений, необходимо уже вкладывать в эти отношения. Но так, к сожалению, да на самом деле люди так устроены, что у нас много эгоизма, у нас много именно желания получить. Поэтому мы склонны не отдавать, а только получать и брать. И, соответственно, вот этот вот скажем, кредит доверия к человеку мы исчерпываем просто беря, беря, беря и, и мало вкладывая в отношения и соответственно потом уже эти отношения уже, как говорится, дивидендов приносить не будут и поэтому появляются вот эти терочки какие-то, поэтому вывод какой вывод можно сделать такой, мы никуда не денемся отношений с окружающими людьми, поэтому ну, просто нам нужно с этим считаться. Но более того, отношения могут приносить большое счастье нам в жизни. И по большому счету именно в отношениях и заложено большое счастье в жизни. И но другой момент, именно из отношений мы получаем много страданий. Поэтому вывод прост, что необходимо уделять построению отношений с окружающими нас людьми достаточное количество сил, уделять туда нужно и времени, и тогда счастье будет не за горами, его будет больше в нашей жизни, и жизнь будет приносить нам радость, хорошее настроение, любовь, о которой многие говорят, и попросту счастье. Всем доброго, с вами был Дмитрий Сосновский, я желаю всем хороших отношений.